Давайте посчитаем, сколько я записал роликов за целый год. В принципе, записал, насколько я помню, 45 роликов всего лишь, да? А нет, 42 ролика. В принципе, давайте просто посмотрим, где вот этот обрыв начался, где я начал мало снимать. Сейчас, как вы видите, я хотя бы 5 роликов, ну 4-5 роликов пока что получается записывать. Раньше было по 2, по 1. Вообще-то, очень мало э, в месяц. В принципе, как-то так. Вот, в принципе, 5-10. Это у нас 15, видите, 15 ролик уже полгода назад. То есть вы сами понимаете, что это нифига не круто. Если бы я записал бы два ролика за месяц, за апрель, то у меня было бы, получается, 12 роликов. Не 15, это вообще 6 какая-то, короче, окей. А нет, это же я тоже в апрель записывал. получается, 11 за полгода. Это же вообще очень мало. 15 это тоже не особо много, но все-таки это лучше, чем ничего. Окей, okay, полгода назад, то есть, видите, вот, вот здесь, вот сейчас я покажу где-то вот тут у меня, вот, вот тут у меня начался обрыв. Как у меня начался этот обрыв среди роликов? Э -э вот здесь я записал, типа, через две недели я вернулся, короче, начал записывать вишевание, и вот тут уже пошел, вот именно вот в этом моменте начало выходить меньше роликов. Вот уже по месяцам видно, то, что роликов реально меньше стало выходить, намного. Э -э сегодня я запишу Майка блоками, с в принципе, пора возвращать старые рубрики, Возможно запишу, кстати, The Bridge. Почему бы и нет? Достаточно неплохой мини-режим, иногда можно записывать, тоже месяца 10 назад не было, вот он он, как раз близко к лаки блокам. Э, запишу еще мини-игры наподобие голодных игр, которые выходили уже больше года назад. Да. Кстати, я затрагивал про голодные игры тему еще полгода назад. Ну вот как раз вот в ролике про Бэтвакс. Вот он он. Это просто жесть какая-то. Будем начинать. В принципе вернемся в прошлое, надеюсь, месяц назад, и я, в принципе, продолжаю третья часть лаки-блоки. Вы знаете, что я скажу? Это слово. Погнали. Все, блец, с вами Лев и сегодня я пора играть в Майкрафт, и сегодня я поиграю в лаки-блоки. То есть, у нас будет Майкрафт с лаки-блоками, в принципе, недавненько, ну, я записывал скайфа с лаки-блоками, и сейчас уже записываю, как бы, Майкрафт с лаки-блоками, да, это у нас... Часть третья, э, спецвыпуск, и, ребята, спустя 10 месяцев, целых 10 месяцев, я записываю это видео. На самом деле, я пытался месяца 4-5 назад тоже записывать лаки-блоки, но, ребята, у меня что-то не получалось, все такое. И, в принципе, как-то так, да, простите, то, что я на так долго не записывал, но зато я нашел кучу новых прикольных модов, о которых я не, не знал месяца два назад еще, да. И это на самом деле круто, то есть, видите, тут руда какая-то, которая тут чипа какие-то. ее мы тоже будем ломать в этом видео, такой спойлер небольшой. Это наша такая база, у меня даже меточка тут есть, если что, да. То есть, смотрите, у нас тут есть э, три левела и финальный левел. То есть, мы сегодня будем ломать лаки-блоки, и не только лаки-блоки, будем ломать вот эту руду. Будем ломать э, еще кое-что, пока что не буду говорить, что, естественно, здесь лаки-блоки с моей текстуркой новой. И в принципе давайте поставим 10 лайков наберем да, потому что я реально старался над сборочкой эту текстуру поставить все такое. Ну, текстура это фигня, просто-навсего давайте попробуем про 10 лайков и выпущу еще одну серию по лаки-блокам, только уже с новой сборочкой, э, найду еще какие-нибудь моды прикольные, из которых тоже. Ну, то есть знаете, как я находил моды? То есть э, есть мод лаки-блоки, из которых, когда ломаешь блок, то есть выпадает что-то. И нашел еще такие моды похожие, из которых выпадают другие вещи, другие прикольные плюшки, да. Просто лаки-блоки это такая вещь, в которую уже все играли, а в эти моды не все играли. Поэтому я решил сделать такой специальный выпуск. Первый левел, и здесь, ребята, маловато лаки-блоков, маловато всего, потому что я уже записывал вчера лаки-блоки, но там было намного больше вещей, где-то на 50% больше. И я, понимаете... Потратил на видео 50 минут где-то. Плюс у меня дико все лагало, поэтому, ребята, если видео будет лагать, оно, кстати, будет в 30 FPS. Почему так мало? Потому что, ну, как бы. Вот у меня сейчас уже меньше 50. Хотя нет, сейчас 70, ну окей. Э, то есть, э, сами поймите, 50 FPS записывать, к сожалению, я не смогу. Надеюсь, вы меня поймете. В принципе, давайте начинать. У нас есть лут чест, бонус чест. Окей. Э, у нас тут плюс одно ну, сердечко. Вот видите, у меня вот тут. Сейчас я покушаю, кстати, да. И все будет как надо, да. В принципе, сделаю звуки потише, наверное, немножечко, потому что, ну, громковато, да. У меня, правда, максимальная громкость на ушках. не знаю, как у вас, но окей. Так, давайте пока что эти сундучки откроем. Это, ребята, бонус чест. Здесь тоже разные вещи упадают, то есть как из лаки блоков, но только здесь будет примерно одно и то же. То есть, видите, здесь деревья, яблочки как раз, палочки. Ну, я думаю, деревья нам не понадобится, просто как блоки можно использовать, например. Потому что, ну, сундучки у нас есть, так вот там есть, все есть. Давайте второй откроем. Видите, вещи немножко разные. Да. Но, тематика, в принципе, одинаковая. Зато каменная кирочка, в принципе, уже неплохо. Так, отлично. Топойк. Уже какой то оружие. 4 урона. Хорошо. Блоки. Блоки. И последний. У нас есть яблочки опять. Хорошо. Ну, ребят, ну это же круто. Нет. То есть, я не знаю, из какого это мода, правда. Не разбирался особо. Но... Вроде как, ну, короче, сбоку скачать вы, кстати, сможете. Поэтому, как бы, не волнуйтесь, вы сами сможете играть здесь, все такое. Ну, комп, как минимум, вам нужен хотя бы как мой, чтобы вы хотя бы FPS 50-60 чувствовали. И то у меня сейчас будет меньше FPS, когда начну ломать всякие лаки-блоки, да. Здесь есть Pandora Box, за которого у меня дико все будет лагать в будущем. Чего? Нихера себе. Так, вот я сейчас тупанул, потому что я геймрулы не прописал. Экипинвент и Труе. Окей, телепортируемся на меточку. И вещи подбираем, теперь они у меня выпадать не будут, потому что, ну, что-то забыл. Я не хочу, просто, понимаете, я потеряю все лаки-блоки, и будет так не очень интересно. В принципе, один лаки-блок одна смерть, я так понимаю, да, челлендж какой-то, окей. Вау, неплохо, неплохо. Алмазные блоки, Да. Кстати, напишите в комментариях, как вам текстурка 1.14 Майнкрафта. Мне очень нравится, DE мне тоже прикольно добавили. Может быть, видео сделаю насчет 1.14 э, какой-нибудь, ну не знаю. Так, первая бронька, уже неплохо. Лаки-блоков маловато, потому что я хочу все по-быстрому сделать. Э, вот так вот сразу по-четыре ломать. Наверное, ничего не выпало? Наверное, я не знаю. А что за тубан, подождите. У меня же отключен туман. Это же туман? Да, это туман, нифига себе. А туман все равно есть, ну, окей. Так. Ой-ой-ой, капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой как громко. Это было громко, ребят. Я не знаю, меня слышно или нет. Ну, скорее всего, слышно, просто я себя не слышу. Поэтому я ору. Так, окей, ну это хотя бы беззвучно, окей. Так. Спавн овца. Овца. Можно заспамнить, почему бы и нет. А, овца. Ч ⁇ на не А, ну это баг, гигантское яйцо. Собака, слайм, наверное, маленький. Нихера себе маленький! Что? Пацаны, простите, но сейчас... Зачем я его Я чё такой тупой, а? Зачем я это сделал, я не знаю. Окей. Есть по Да, это жестко. Нихера себе злая волчара. Увидели <смех> глаза. Я особо не старался над текстуркой. Вот этой. Да. О, это было опасно, этот лаки-блок ломать не буду. Потому что там при с говно в Вы бодет, капец, надо валить. А вот это меня нифига не радует, потому что. Блин, ну вот это, я сломал этот лаки блок. Все считается. Давай, давай. Да идите вы нафиг, подождите. А, нет! Ломаем локи-блоки. Яблочки! Яблоки, яблоки! Быстро-быстро ломаем, короче. Не! Опять, опять инфницы, блин, все, капец, жестко, капец, Жарко просто. Так. у у Нифига себе! Так, надо валить. От этих клиперов долбанных. Они сейчас горят Ага, конечно. Смотрите, как угарно. Офигеть. Просто беру валюх. Нормально так. Оп, оп, двоих даже задел. Папа, ой, поведение, поведение, вы видели? Это? Ты втираешь мне какую-то Ты что, Я херил просто. Это норма. Капец. Так, ломаем, ломаем, ломаем, быстренько просто ломаем, забиваем на эти лаки блоки. Ей тебе все, мы сломали, мы молод. Кстати, что хочу сказать, я, короче, удалил ловень Ну типа кому интересно. Если вы ждали то, что я буду там видео снимать, то нет, ребята, нет. Не буду я там видео снимать больше. Мне надоел этот сервер, потому что там ни хрена не добавляют фактически. Да и просто из-за этого у меня комп хуже работал. Я не знаю, как это связано, но я когда удалил сервер, у меня комп стал лучше работать. Вот, вот что говорите, что не говорите, это правда. Так. Лаки -блок сломаю. Все сломал лайк. Поставили быстро за это, да? Так. Сейчас я сделаю день, потому что плохо видно, все, Да. Думаю, меня поймете. Сейчас кушену желтое яблоко. Я сделаю на мирную, потому что из-за зомби лагает. Вот чтобы кто бы ни говорил, ну это правда так. Окей. Чего? А, это смерть. Надо на базу. Так, ну, в принципе, всякий мусор можно сюда убрать. Хотя, наверное, какие-то пушки работают. Так, FPG. Так. Ну, пушки надо сюда положить. Это что, подождите, не понял. Это у нас... Это самое то, что я думаю, да? Ладно, я поставить не могу. Так, это сюда, это сюда, яблочки сюда. Хилочку можно сюда. Блоки, вот они. Э, хорошо, оружия у нас нету, поэтому мы получаем награду. У нас есть железный меч, уже хорошо. Э, вот такая вот награда в виде еды. Все, да. И пушка тут у нас есть, и меч. Хорошо. Так, котик ты туда. Ничего не упал даже. Смотрите, он даже жизни не потерял. А, ну типа кот на лапы. На лапке. Окей, все понял. Так, а я, я не забрал задание свое. Окей, подождите. Это левел 2, где мой? Вот он. Отлично. И вот то, что я говорил. У меня стоит мод на шанс Кубы. Не знаю, знаете ли вы этот мод или нет, но он достаточно... Ну, не особо популярный достаточно, но... Э, в принципе, сейчас он вроде как и на 1.12.2 есть. Это, если что, 1.7.10 версия. Да. Но... Почему, кстати, на этой версии? Да потому что... Э, ну, как-то здесь... Э, у меня как-то попроще все получается с такими блоками, вот это настройками. Э, думаю, в следующем видео, возможно, я на новую версию перейду, не знаю. О, кстати, можно алмазные блоки забрать. Хотя при чем здесь самазу? У меня есть изумрудный мод, кстати, мод на изумрудную броню, поэтому там еще лучше вещи, да. Так, а вот это оно само заспамилось, или это мне еще сломать надо было? Не знаю. Ну Ладно, не буду ломать, все-таки. Ладно, пофигу, заберем, думаю, вы меня простите, если что. Так, а, ну давайте заспалимся на базу, телепортимся, точнее, и покрафтим броню. В принципе, на самом деле все просто получается, потому что мне как бы выпадает. Э изумрудная броня И, в принципе, мне уже должно на всю сею хватить ее Потому что она очень достаточно мощная Да Что-то у меня хпс Упал как-то Это плохо Так, я уже даже могу, видеть бегать Побыстрее Так, возьмем два изумруда, можно даже пять Пять э -э -э Так, вот так вот сделаем Вот так вот Тихка И меч И меч Отлично Убиваем ненужные. Блоки есть. Ну, такие поставим. Э, кирка. Яблоко сюда. М -м -м. Еда здесь. Так, откроем, пока такие сундучки. Данжеон. Чест. Окей. Э -э, сунги из данжа. Окей. Так, тут у нас... Ну, не особо. Железо. Нам, мне кажется, не понадобится железо. Если выпадет какая-нибудь хорошая книжка, то, возможно, понадобится... О, ну нет, я не буду их брать. Так, это, ребята, два сердечка. Если сделать вот так вот, еще нужно два сердечка, у меня будет плюс одно сердце. Да, это круто. Хорошо. Покушаю. И будем ломать побыстрее, потому что только на втором левеле находимся. Уже, наверное, минут 10-15 прошлого ролика. Не знаю сколько, окей. Ой, забери. Так, все, активируем. Disco достижение достижения получаем. И сейчас может жопа полная произойти, да, поэтому готовьтесь, да. Киви. Так. Ну ладно, я, я, в принципе, знаю то, что он исчезнет. На самом деле грустно то, что я об этом знаю, я просто пи записываю... ЧЕГО? <гас> ЧЕГО? В ЧЕГО? Охереть, как? Не... Ребята, он должен был исчезнуть. Это чё за поставка, Ребят, вот что бы вы мне не говорили, я, я, он реально исчезал, он просто исчезал. Бай. А нет, он тебя убивает! Давай, спускайся, собака, я тебя валю сейчас. На. на! На, на, на, на, вали, вали, вали! Давай, давай! Давай! Пет! Есть! Сердечко выпало, офигенно! Офигенно! Фух, ребят, он реально не должен был заспавниться, только я сейчас умру, правда, ну ладно, окей. Он не должен был заспаниться. офигенно, просто супер. Так, видите, у меня тут есть одно сердечко вот тут, видите, это плюс одно сердечко, видите, уже два сердечка, хорошо. Э, у нас получается 24 хп, да, хорошо. Он не должен был заспаниться. честное слово, окей. Спавним еще один, если сейчас будет опять... Этот самый, как он называется, и сушитель, то это жопа, конечно. Фух, капец. О, маячок. Неплохо, неплохо. Поставлю. Пока что. Может быть, пригодится, я не знаю. Спавнем. Пока что все безопасно. Ну, тут, кстати, сразу 2-3 нельзя спавнить, потому что все начнет дико лагать, то жопа будет, короче, полная. Да. О. Так, по-моему, я уже... Да, это тот самый меч. Вот сейчас мне нужно железо, чтобы... Железо и алмазы, чтобы починить его. Да. Потому что меч круче этого. Видите, это 7,5 урона. А это 19,5. Это вообще 6 какая-то. <с> Зомби с одного удара можно убивать. Так. О, чаровально. Ну, тоже бегодится Я не знаю, но можно сюда положить. А -а пока что я ломаю только вот эти... Тут есть еще, кстати, гигантские шанс-кубы. Это вообще не шанс... А, нет, это шанс... Исосайхерон. Короче, рандомная хрень, короче. Вот так буду переводить. Я просто поплопну. Ага-ага-ага, спасибо, кто-то скелетом стрельнул. с неба просто, это бог скелетов, короче, стрельнул. В эту хрень она взорвалась. Кстати, не так сильно. Окей. Ну Достаточно прикольные вещи, необычные чок опять. Ну неплохо, неплохо. Видимо, Майнкрафт хочет, чтобы я маячок активировал. Ну, ладно, так, я сюда просто поставлю. Он не активируется. Надо нажать, чтобы он активировался, если что. Правым кликом, левым. Левым тоже можно. Да иди ты нафиг, собака. Левым, наверное, тоже можно. Да не, наверное, так и есть, наверное. Окей, так, ну все, я готов. Вот он сейчас исчез. Вы заметили то, что он исчез? Нет, конечно. Ну как вы не заметили? Он и реально исчез, просто все исчез. Так, левым кликом, Да, активируется. Капец, жизнь просто. Подстава поэтому и была. На тебе, блин, тик, яйца ёбаные. Просто уже бомбит. Чаровальня, да хватит ли. Я... А, окей, я сюда поставлю. Так, закончились наши эти штучки. Только сейчас, ребят, не пугайтесь. Я просто первый раз, когда это активировал, тоже испугался. Да, как-то так. Ничего себе! Э -э -э -э -э. Вот они, кстати, опасные, они могут лаги создавать, вот эти большие кубы. Надо было с маленьких начинать. Но алмазы это тоже хорошо. Можно добыть. ФАКЕТ! прям в них прям. Во мне заспавнились. Окей. Опыт можно по поднять. Так. О, вот, вот это еще опасней. <смех> ну его нафиг так, калмазики мои. Пока лава, досюда сюда не дошла. Ну все логично, в принципе, алмазы около лавы должны быть. Окей, okay, да. Yeah. Так, сейчас уголь, окей. Okay. Уголь тоже неплохо. Да. Но не для этого видео, в принципе. Так, пока что еще один за спамню. Пам... 106 так окей да вы задолбали по моему эта лава еще тоже спавнится окей ба ба лазуит кстати лазуит где лазуит у нас подождите я сейчас за лазуитом сбегаю можно меч сочаровать. так окей мы делаем вот так вот и сейчас все будет как надо а, тут даже лузыеть не нужен, капец, это же 1,7,10. Капец, говно какое-то. Один, ну эффективность. Пушку можно? Окей, okay. так. Лава почти до сюда дошла, окей, okay. давайте это сломаем. Давай, зад... короче, идите нафиг, Все, обычные кубы. Они без звука, если что. Чё? У меня храк стоит. А, они невидимые. Окей. Okay. <laughs> я уже подумал. Так. Они, кстати, светятся. Надо, кстати, день сделать. Так. ним я не тот заспавил. Ладно. Ооо! Май-тайк минут. Ну, типа минуту это будет происходить, я так понимаю. Минутку мы сейчас тут камень заспавним. Знаете, что сейчас происходит? Там ниже тоже камень. Генерируется видите да как глубоко тесно глубже будет Если вот что происходит так булыжник там не нужен ну и ребят не знаю как вам видео может быть не очень конечно но о нет капец Сейчас, ребята, купол будет появляться. Дорогие зрители моего канала, с вами Лев. И это, ребята, под куполом. Да, тот сам летсплей, который вы ждете <coughs>, 3 года. Окей, так. Ну, видите, купол появляется. Откуда я это знаю? Потому что я, как говорил, уже записывал. Только там не пустыня была, а зима. Зима. Аскебиом тоже был. Так, ну, пока что его не буду активировать. Ну, его нафиг. Еще какой-нибудь купол появится. Вот из этих блоков, кстати, не лагает. Это очень хорошо. Вон ну, там просто лаки-блоки. Генерация мира. А-а-а! Капец. А, -а все понятно. Меня тут зажали. Окей. Так, под куполом, да. Ну мы пока что не под куполом находимся, мы просто видим этот купол. То, что он тут есть. Капец. 6. Да, капец. Окей, так. Ну, надо вообще побыстрее все ломать. Вот так и вот поставлю надеюсь ничего не сорвется да так я не понял о коровка прикольно бэйби коровка окей ой, -ой. это видная коровка если что я не понимаю но они наверное тоже невидимые хотя фиг вы знают а нет нет Ни хера себе подстава капец Боже, мне в этот момент просто нога зачесалась, а поэтому я не стал убегать. Капец. Так, ладно, иди нафиг. Я не буду активировать. Надо уже быстрее все ломать. О -о -о -о -о -о! Нет, нет. <шу> нафиг иди. Спасибо. Так, ой, разные саженцы. Что-то сердечки. Ой-ой-ой. Так, горячо, так. Нихера себе. Так, вот от этого надо убегать. Ой, кто-то уже агнится. Так, давайте будем ломать все под куполом. Мы вроде как все блоки уже сломали, осталось только вот этот большой куб сломать. Так, сейчас слома э, убьем то, что нам не нужно. Так, ну блоки есть, хорошо. Ломаем. О, вот эта вот прикольная штука, из-за которой мне сейчас майкам тихо лагать начнет. Капец! Ребят, вот я просто офигел, когда это увидел первый раз. Офигеть! Надо убегать, хотя... А под куполом ты ничего мне не сделаешь. Я под... Точнее, ты под куполом? Зельки долбанные. А... <смех> Найс, ребята, я защитился от этих зелек. Просто самые разные зельки. Здесь и хорошие. Ты посмотри, они через стекло меня бьют, офигеть. А, все что ли? Ч так мало? Нифига. Их намного больше, кстати, было. Ну окей. В принципе, мы разобрались. все сделали как надо. Переходим на базу. Давайте я, не знаю, похилюсь этой зелькой, которая под вас сердечко восстанавливает. Не особо. Так. Э -э Левел награда. О, отлично. Так. Ну, насколько я знаю, эти жилеты не особо, не особо хорошие. Вот эта штука, она от падений защищает. Это такая такие ботинки. Да, лайфхак как раз, короче, да. Окей. Так, в принципе... Хорошо, но эти эффекты я ставлю, ну, эта броня дает эффекты, если что, видите. Вот эти эффекты убирает. Сквозь пробучить два сопротивления, окей. Так, так, так, ну, можно вот поменять, тут некуда я иду, убрать она не нужно. Так, все, что я хотел, награду получил, награду, вот этой штукой можно вот так вот делать, Прыгать наверх, да, можно вот так вот сразу вот И, и награду получили, теперь левел третий. Самый ужасный левел. Ну, почему самый ужасный? Потому что 4 пандора-бокса из которых может просто черт пойми что выпасть. Надо далеко уйти, кстати, от этой штуки. Да. Просто она очень много лагов создает Так, окей. Это, я так понимаю, жители Blacksmith. Вот, вроде как так. Да. как-то Так, получается, я прочитал. Да пошел ты нафиг с своими пандора-боксами. Железо нам нужно. О, отлично, мы можем сердечко схватить. Так, опа, с одной сердечкой это не может не радовать. Покушаем. так, тоже хорошо. Это самый объем. Так, золото не нужно. А, ну и в принципе все. Теперь пандоры боксы. Надеюсь, ничего такого страшного не выпадет нам, потому что здесь очень из-за них лагает дико. Меня сейчас может майнкрафт просто начать просто дико лагать, но я буду надеяться, что из них ничего плохого не выпадет. Хотя бы в этой сей, да. Окей, давай. Блин, мне, мне надо еще сегодня монтаж сделать. Мне сейчас вообще 11 часов, если что, утра. Чего? Это что такое? Я не... Нет! Так, ботинки мои волшебные. Все, меня не убьет, потому что у меня ботинки волшебные. Ха-ха, у меня есть тактика. Смотрите, меня прям бьет об стенку. Вот вообще мрази. Офигели, блин. Да. Так, ну, лучше, конечно, без эффектов, чем... Чем умирать, блин. Так, ну, вроде... Мясо выпало и топойк. Топойк оставим. Ну, блин, очень даже позитивный лакиблок, блок потому что могло быть хуже 10 раз. Точнее, это бокс. Нет, ну нет. Вот это сейчас лаги начнут дикие создавать. Ну, вы сами видите. Ой-ой. Так, все Тихо. Я не двигаюсь. Вы видите, что сейчас происходит на ваших глазах. Просто все что возможно, спавнится. Ночь. Ээээ мне это не нравится что тут ночь то забыла печенюшки зато но печенюшки того не стоят и тортики тоже чтобы дико майкрафт крашился посмотрите просто что творится вы, вы видите это да ну кстати основная часть уже заспавнилась, это не может не радовать так ну ладно а, до моей базы надеюсь не добралось Ну я надеюсь вроде как нет кстати даже купол не пострадал нифига себе это, кстати, очень даже хорошо то, что не очень сильно лагает, потому что могло быть в 10 раз хуже. Так, давай. Не надо еще ой -ой -ой -ой, -ой, -ой, -ой, ой ой ой ой О, розовый Крипуля! Гозовая Крипуля! Она, ну, типа, это девочка пуля я так понимаю. Ой-ой-ой, съелки, съелки, эти самые. С Скелетоны долбаные. Давайте я вас сейчас вольну просто. Пока. Окей, так, уходи. Уходи, зомби, выходим Крепуля. Если с тобой что, -то что нибудь станет, то прости меня. Добрая крепуля. Почему? Вы понимаете, вот эта Крепуля даже грустная. Окей, ладно. Девочка Крепуля, я буду так называть ее. Да. А Крепуля это, кстати, имя девчащее. получается, да? Ну Крепуля это же она. Крепуля это он. Окей, ладно. А что здесь выпадает? всякая магия просто да видимо это э -э, аспект это видимо знание типа математика ко мне в мозг попадает через экран компьютера А чтобы я кстати если удаюсь отправляемся на базу сейчас мне уже 10 дизлайков поставят вместо лайков поэтому простите то что я так сделал Убил канюпую. Зарвал ее, блин. Так. Э, сделаем день, во-первых. Так. Награда. Награда получил. Левел третий сделал. Награда. Еще одна пушка. У меня это, кстати, заканчивалось постепенно. По Обоимы. По 200 получается здесь. Одна обойма. Так. Такая же килочка Вот это, кстати... Ну я же сам скратил вот эту. Кстати, можно попробовать зачаровать. Ладно, не буду. Потом, если что. Так, мусор, мусор. убиваем мусор, который нам не нужен. Э, ну, это убьем. Так. Это сойдет. Так, алмазики сюда, сюда, сюда. А, ха -ха -ха. Так, печенюшки тоже не нужны. Это тоже не нужно. А, ха -ха. Ну, это тоже, наверное, не нужно. это все. Так. А третий левел это и самый последний финальный левел он на самом деле достаточно жесткий потому что здесь появляется вот эта руда вот это все вот эти шанс кубы и самое прикольное это плюс 100 вероятности то что все будет хорошо и минус 100 вероятности то что мне точнее минус ну как бы минус 100 удачи короче да. окей okay, берем всякую вот это отберем все бьем так, у меня... А, вот это, кстати, получше меч, окей. Яблочки, это эмеральдовая все, если что. Мод достаточно прикольный на эмиральдовую броню. Жалко то, что на новых версиях его нету. Вроде как. Хотя могу ошибаться. Будем... Давайте сделаем так. Я сломаю сначала три хороших блока, потом сломаю... Хотя, знаете, как сделаем? Один хороший, один плохой. Один хороший, один плохой. Думаю, так будет намного лучше. Ух, нихера себе! Это что, босс какой-то, что ли? что меня потемнело глазах что-то. Так... Его даже не видно. Где ты? Ладно, пофигу. Так, хороший сначала ломаем. Надеюсь, все будет хорошо. Ну это фигня. Это фигня. Не будем тут уже ломать. Оно заспамнилось, это проблема лаки-блоков. Сейчас плохой лаки блок. А, нет! Валим, валим, валим. Тихо. Ух, нихера вальнуло, прям бомбануло просто бомбалейна. Окей. Ну это опять одно и то же. Блин, что-то как-то не очень приятно. Я в следующий раз с лаки-блоками немножко помочу поинтереснее б... <свист> Меня даже не заделал. Меня даже не задело, капец. Вот это конечно, красавчик. Окей. Так, хороший лаки-блок. Да? да сколько можно? Ну что? То есть вероятность сто процентов это вот это хилобора, что ли? Да это нифига неудача, да, блин, проклятие, блин, называется. Жесть какая-то. Это минус 100 удачи я сломал, да? Или я ошибаюсь? Тохтики. Минус 100 удачи. Или тут не в 100 процентах дело. Здесь 200 процентов можно сделать, да? Наверное, так, я не знаю. Плохой лаки -блок. Да это фигня, ну вы что издеваетесь минус 100 удачи? Это херня. Сейчас задело, кстати. Ха -ха. Ну да, так чуть-чуть меня можно убить, конечно. Конечно. Давай еще одну такую. А, нет! Так, вот это уже пожестче, вот это пожестче. Я даже выбросить уже не могу. Как я блок поставил? У меня, кстати, есть зажигалка, которая хилит меня. И генерацию бесконечную, Заметили, да? Блин, у меня кровярка. Ш нифига. Распространяется. Это, кстати, тоже тот же самый огонь, который может, э, как бы... Ничего, у меня шлем сломан. Ну ладно, короче, забейте все. А, то есть этот огонь распространяется, но он дает хилку вместо гоения Наоборот, то есть... Посмотри. Ребят, ну, ребят, ну простите, то, что вот такая фигня выходит. Меня что, виноват, что ли? Что-то сам в настройках так помутил. И поэтому вот эта херобла постоянно выпадает. Давай хотя бы в последнем лаки-блоки что-то будет другое. Я так и знал, понимаете? Ладно, окей. Думаю, вы не очень обидитесь. Я сам виноват, что там что-то неправильно наверное, понастроил. Пока что обычный шанс кубы поломаю. Это последний наш. Чего? Вот это что-то новенькое. Мне просто взяло, куда-то пахнуло. Это нормально? Я считаю, что нет. Странно. Окей. А, где, кстати, эти. А, вот они. Это было странно. Окей. Уточка. Самая обычная, хорошо. Так, давайте теперь, ну, вот это доломаем, мое любимое. Потому что прикольно выглядит. Типа, смотрите, это... Эээ... как, Ну, я не помню, как это называется. О, нет! Капец. Так. заезжаем пушечку, сейчас будем отстреливаться. Давай-давай. Я знаю то, что это, по-моему, как-то называется по-прикольному. Такое название прикольно есть. Вот от этой штуки, которую я... Вот от этой штуки. Прикольное именно название какое-то такое есть. Ну ч, будем отбиваться от клипу? Давайте. Восьмигранник, что ли? По-моему, так называется. И Могу ошибаться? Мне кажется, то, что. ой ой Мне кажется то, что я прав. Могу ошибаться. Наверное, это восьмиграник. Так, чё это? Давай, як, ты я тебя сегодня видео не будет. Так. Можно, кстати, уже яблочками питаться. Я уже богатый просто. Бабла. Окей, давай. Спасибо. Я пальчем. Так. Окей. Выбираем, убираем. Я не знаю, вот эмиральдовый кейк это то же самое. То есть он, по-моему, даже не хилит, когда ты его держишь. Хотя могу ошибаться тоже. Так. Тво плохо. Спасибо. <с> так. Что происходит? А, это надо было, типа, успеть сломать, я так понимаю. Успел, я красавчик. А, ну это чешульница, тролль-чешульница, которую невозможно убить еще 8 секунд. Ну ты в лаве там поживешь пока. Видите, она бессмертная, сейчас будет смертной, давай. Пока, чешулька. Пока. Пока, да, спасибо. Окей, так. Бэдрок. И последние, ребята. Подождите. Секунду. Херабин зашел в игру. Просто, ребята, это ходкоющий. Короче, ребята, в принципе, спасибо за просмотр. Вернем карту. Спасибо за просмотр. Вот такое вот видео получилось. В принципе, можно уже снять броню, потому что я знаю, что спокойное видео, все хорошо, все как надо. Видео получилось не таким, каким я думал. Я думал, что жопа полная будет происходить. Но, ребята, видимо, в честь того, что я 10 месяцев не записывал видео, Майкрафт посчитал то, что дадут они мне шанс пожить немножко а потом уже будут меня насиловать своими лаки блоками ну в каком смысле в таком смысле то что я как бы ну я же просто видео ломал лаки блоки они меня все мистер упали убивали а здесь как-то даже мало этого было мне кажется это кстати даже достаточно прикольно так зомби. nice. не надо не надо не надо, я сказал. Минус база. Просто полбаза сорвал. Короче, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ценить видео. Давайте попробуем набрать 10 лайков и выпущу еще одну сею. И думаю, я подготовлю по прикольные лаки-блоки. может быть еще. Может быть эти моды тоже понастрою, вот эти прикольные новые моды. Пишите в комментариях, понравится ли вам шанс-куб. Вот эта да, которая тоже достаточно неплохая. Я не скажу, что она прямо такая хардкорная, но она неплохая, я вам так скажу. То есть тоже неплохие достаточно шмоточки. Выпадают необычные такие. Вот, в принципе. Вот там чешуница, зелька, не было, кстати. И будет как-то так. В принципе, спасибо. Подписывайтесь на канал на эти видео. Давайте наберем уже 95 подписчиков сборка ребята готова там уже вроде как все почти вроде как там уже все есть у меня могу ошибаться, но вроде как сборка готова всем спасибо пока пока просто всех давайте давайте давайте всех на -а -а -а -а.